Так, давайте мы ее сейчас с вами распакуем как-нибудь аккуратно. Так, это странно, коробка слегка подмятая. Не знаю, может доставка помяла, ладно.